Один мой знакомый сказал, что мусульмане лучше всего могут организовать в нашей стране, что банкет пожрать. Он сказал, мусульмане лучше всего в этой стране могут организовать пожрать. Может быть и не мучиться тогда. Какая-то негативная повестка дня, ее практически нет позитивной. Но с другой стороны, чтобы создавать позитивную, ее же нужно как-то создавать. Ну, мы можем ответить с двух точек зрения. Если вам нужен политический анализ, то это связано с Украиной и с Сирией. Почему пропали новости про мусульман? Если нужен такой чисто человеческий взгляд на проблему, то мусульмане пока не тянут. Не тянут... Не ньюсмейкеры. Не ньюсмейкеры, они не тянут с современными трендами российского общества, не тянут с запросами элиты и политической элиты, и информационной элиты, и медийной элиты. Вот то, на что есть запрос сегодня в СМИ, мусульмане не, не производят. Они это понимают вообще, что есть запрос мусульмане на... Мусульмане вообще, вообще не понимают это. Они вообще существуют, вот знаете... Я в детстве читал фантастический рассказ, в котором была проведена аналогия. Вот пчелы, они не знают, что мы их разводим. Хороший пример. Mm -hmm. Они живут своей жизнью, понимаете, пчелины. У них там, значит, рои, у них там переселение роя, там они там что-то производят, мед для своих нужд производят, кормят своих личинок, может быть. А на самом деле над пчелиным, скажем, таким царством, семьей, есть, есть человек, который задает более, более высокие, скажем, параметры. Как вести себя пчелом? Где они будут жить, на каком лугу их выпустят, как они будут зимовать. Это определяет человека. У меня такое ощущение, что мусульмане в роли пчел сейчас. Они живут своей пчелиной жизнью, и их как бы большие процессы государства мало касаются. Они нет-нет кричат... Наверх пытаются докричаться, почему вы наши права не учитываете, почему вы не замечаете наши проблемы, почему вы не даете нам строить мечети, но сами реально, чтобы принимались решения на том уровне, мало что делают. А и даже кричать? не знают, как, как это. А точно кричат? Ну, то есть, или это все-таки Не, Ну, там? кричат в сетях, где умеют, там и кричат. Они Мусульмане не понимают, что нужно создавать общественные организации, что нужно создавать влиятельные средства массовой информации, что деньги нужно вкладывать не в особняки на Рублевке. А мусульмане вкладывают в особняки на Рублевке у нас сейчас. Ну вы посмотрите, сколько там мусульманских наших олигархов. Депутаты, миллиардеры, миллионеры. Любой, кто немного денег заработал, он сразу вкладывает это в предметы роскоши, в дорогие машины, в дорогие особняки, в полеты за рубеж, в учебу детей за границей. Вместо того, чтобы вложиться Долгосрочные системные вещи, которые могут принести пользу всей общине. Вы покажите мне хоть одного мусульманина, который вложился хотя бы в одну газету, в средства массовой информации, в информационное агентство, хотя бы создал хоть какой-то худо-бедно там на каком-то среднем уровне телевизионный канал, радиостанцию. Ну, здесь же, может быть, и другой стороны нет. Одно дело, может, он и хотел вложиться. Может, им и говорят, вкладывайтесь, но вопрос, куда вкладываться. С другой стороны, медали же тоже получается нету. А -а -а. Те же специалистов и так далее. Специалисты вкладывают, а и вкладываются, и это куда-то еще. Я думаю, что если им предложить э, э, место, в которое э, можно вложиться. Вот, ребят, мы закрываем эту зону, э, мы ей будем заниматься, вкладывайтесь. Они пойдут на это. Кто это должен сказать вкладывайтесь? Государство. Ну, инициативная нет, нет, группа какая-то. Понимаете, на более высоком уровне. У мусульман пока не развито осознание проблем, осознание своего места, осознание того, как менять свое место. Мусульмане пока плывут по течению. Они те пчелы, которые живут своей пчелиной жизнью. Они еще не доросли до уровня э, задавателя трендов. Вот Мы почему-то живем в парадигме, что мы думаем, что о нас почему-то должны говорить. И даже сама формулировка, которую ты сейчас применил, вот если мусульманин или мусульманскому бизнесмену или олигарху предложат вложитесь в, mm -hmm. в такой-то СМИ, ребята, это рынок, никто нам не предложит вложиться в прибыльное дело, потому что он сам побежит туда вкладываться, он сам будет зарабатывать э, эти э, профиты. Почему он должен предлагать своему конкуренту просто из доброты душевной от того, что вы знаете, я хочу, чтобы появилась мусульманская СМИ. Но никто же на рынке так не думает. А нет в этом проблемы, что у нас, гру грубо говоря, рынка нету такого, да? А мы уже начинаем конкурировать в зародыше. И тем самым просто Между собой. этого зародыша можем. Нет, ну смотрите, средства массовой информации у нас зарабатывают. Ну какие? Ну, печатные ну, СМИ, хотя бы радиостанции, на рекламе же зарабатывают они. Не Хоть что-то зарабатывают. Я на самом деле не сказал. Ну, смотрите, ну, история коммерсантов равно же. Коммерсант вышел на рынок, когда еще рынка не было. И он предполагал, коллектив коммерсанта, что он будет существовать за счет рекламы. А рекламы еще нет, рекламного рынка еще не было в стране. Политика, в начале 90 редакция, коммерсанта какая? Они что сделали? Они начали печатать в своей газете бесплатные объявления. Они начали просто бесплатно печатать, печатать, печатать, разогревая рынок рекламных услуг, печатных рекламных услуг, чтобы потом на этом рынке зарабатывать. То есть они создали сферу, они создали нишу, в которой они живут и благодаря которой они существуют и зарабатывают. Это чисто коммерческая логика для достаточно сильного средства массовой информации. У мусульман же до сих пор дотационная логика. Пусть нам государство даст Пусть нам арабский шейх даст, пусть нам купят и дадут, пусть нам создадут и нас туда запустят, чтобы... Купят и дадут работ... хороший хэштегов. А, угу. Вот яркий пример. А, существует несколько православных каналов. Мусульманского канала до сих пор не существует. Мусульманские олигархи или опасаются вкладываться в телевизионный канал, или не понимают его важности. Но даже тогда, когда государство создало мусульманский канал, который назывался Аль-РТВ, угу. Аль-РТВ, Аль, арабская приставка, угу. артикль, чтобы придать такой восточный колорит, РТВ, российское телевидение. Проект был создан, значит, собрали большую группу мухтиев, они там все это благословили, в президент отеля. я сам присутствовал на этом мероприятии, выделили помещения, студии в Значит, э, сформировали структуру, бюджет, камеры, все начали снимать, сняли кучу контента, но дальше дело не пошло. Даже в этой ситуации, когда было благословение, решение, инициатива с уровня Кремля, ни один мусульманский олигарх не решился вложиться в это и сказать, «Вы знаете, раз уж Кремль э, благословил это дело, то я готов тянуть это». Ни один не вложился. Вот вы можете объяснить, почему? А, ну, был можно. запрос на это? Вот от, лично от ЛРТВ, да? Такое серьезное событие сверху благословение вроде бы, как я думаю, да? Туда даже, Давайте привозили, объединимся. Туда даже привозили мирового уровня ученых мусульманских. Генеральный, а секретарь, а генеральный секретарь Всемирного союза мусульманских ученых приглашен был туда. Я был на этой Карадаги. встрече. Карадаги. Карадаги. Али Мухаддин аль-Карадаги. Он это все ходил по студиям, смотрел, говорил машала алхэмдулиля, но даже эта картинка не вдохновила. Может быть, надо было как-то Джудин да. Да. Да. Но это уже другая крайность. Это уже другая крайность. Влиять на общественные процессы, влиять на динамику развития российского общества. Мусульмане пока не готовы. Они не осознают, в каком позитивном, конструктивном ключе, они могли бы влиять на российского а общество. Когда будут готовы? Вот где-то и сколько. сколько их и, надо, кто, да? и кто объявит кто ребят, думал. мы готовы, погнали просто. Мне кажется, здесь должно созреть наше общее коллективное сознание. Мы как община должны стать более зрелой. Это событие должно быть? или Вот смотри, что-то должно спровоцировать. Что, инициатива человеческая или происшествие, не дай бог, плохое какое-то? У нас были уже плохие происшествия. У нас были две чеченские войны, которые не подтолкнули мусульман к объединению и к большей зрелости. Только, только у, у нас была волна взрывов, которая накрыла российские города и города Кавказа. У нас случилась война в Сирии, которая очень болезненно переживалась всем мусульманским сообществом. Но ни одно из этих событий не подтолкнуло мусульманское сообщество к тому, чтобы на более зрелом, на более высоком, на более ответственном уровне лидеры хотя бы могли бы сесть и обсудить, а давайте-ка мы решим, как мы можем развиваться. Я вас уверяю, еврейская община России Армянская община России, Азербайджанская община России, они существуют и развиваются как-то ну, скоординированно, что ли. Есть какие-то группы влияния, которые периодически собираются, такие decision makers или trend makers. Люди, которые принимают ключевые у стратегические решения. Они к вопросу по-другому подходят. Они, они подходят к вопросу по-другому. У них а... лаборатория, если можно так назвать, лаборатория, а у нас а, министерство, которое разрулит последствия. Да. У нас, как говорил покойный Гидар Джималь, весь мир планирует наперед. Планирует от уровня какой-то маленькой фирмы до уровня Пентагона, mm. там, до уровня... Причем достаточно вперед, достаточно вперед и убыточным На долгие годы, причем досрочный. эти планы строятся сразу по десяткам сценариев и траекторий. И малейшие, э -э -малейшие события, которое меняет полностью все эти сценарии, заставляют их переделывать, эти планы, на десятилетия вперед. И только мусульмане ничего не планируют. И каждый раз мусульмане удивляются, когда с ними происходит очередная катастрофа. Вроде цветных революций, вроде войны в Чечне, вроде вроде вторжения боевиков в Дагестан. Мусульмане не просчитывают свое будущее на несколько шагов вперед и будущее своей страны, и роли своей страны, и роли, своей роли в судьбах и в развитии своей страны. Но Мы -то... ничего не планируем, зато за нас планируют те, кто находится над нами. И это аналогия с пчелами, которые не думают, они живут просто такими низовыми бытовыми инстинктами кормить, добыть пищу, а выше этого уже разума нет, он отключен или его не существует. Но планированием же у них тоже занимается там, не там, тысячи, не миллион, не сотни тысяч человек. Это, да, ну, это, ну, это ну, десятки интеллектуальная элита. Да. Интеллектуальная но элита. у нас ее получается, что нету? Она у нас есть, но она у нас э, или слишком оторвана от народа, как декабристы, слишком далеки они были от народа, или наша элита разговаривает с народом совершенно на разных языках. У нас, да, у нас есть такие э, рефлексирующие, философствующие, э, скажем, интелли, интеллектуалы, но простые люди их не слышат. Нужды простых людей это э, чтобы тебя не забирала милиция, чтобы тебе не впаяли срок за то, что ты деньги перечислил благотворительной организации, э, чтобы на блокпостах тебя не мучили, чтобы в национальных республиках хотя бы свет и газ вовремя подавали. Понимаете, у нас народ просто борется за выживание сегодня на низовом уровне. Борется за выживание, причем в той ситуации, когда несколько лет кавказцев не брали в армию, просто говоря о том: Сейчас что ну, когда шум подняли, возобновили. да. Сегодня существует негласный мораторий на то, чтобы не брать кавказцев на ответственные посты в госслужбе в госструктурах и в силовых структурах. Понятно, это страхи и недоверие, которые сохранились со времен двух чеченских войн. И а поэтому все в актеры пошли юмористы? И кавказцы? Ну, не только в актеры и юмористы, у нас только несколько ниш. Это общепит, это бои без правил, это охранные предприятия, где охранниками работают кавказцы. И я так понимаю, что кавказский юмор тоже сегодня востребован и в КВН, и в камеди, и в стендапах и так далее. Кроме тебя сейчас на информационном поле больше никого нету. Был покойный Рахим Архан который был хотя бы с тобой на уровне, на других, может быть, средствах массовой информации, да, типа оппозиционных, либеральных каких-то. Сейчас что? Что делать? Как защищать, ты вообще чувствуешь вот эту ответственность, даже какая ответственность, вот ты вообще чувствуешь, что ты один сейчас и озабочен тем, что вы попали еще люди в это поле? Я чувствую, что я один, да. До, до этого момента, несколько лет назад был Гидар Джемаль в федеральных СМИ, был Архан Джемаль, был Фуад Абасов, был Шамиль Султанов. Нет, нет, Муфтиев приглашали, имамов, Шамиля Али Аудинова, на фигулу Аширова. Но сейчас, после смерти двух джемалей, после депортации Фуада Аббасова, да и нужда как-то в приглашении Муфтиев как-то тоже отпала. Ты не чувствуешь, да, что э, на ток-шоу э, как приглашаются эксперты и гости? То есть э, закрыть позицию, какого-то другого мнения? Или это да. действительно им интересно, это выслушать? Ну, хорошо, я вам откровенно скажу. Очень сильно была востребована позиция мусульманская в тот момент, когда Россия вошла в сирийский военный конфликт. Вот тогда нужно было представить СМИ голос мусульманского сообщества России. И тогда очень много было приглашений, очень много было гостей, представляющих мусульманское сообщество. Как только сирийский конфликт начал подходить ну, более-менее к своей развязке, необходимость мусульманском мнения отпала. И сегодня мусульман практически не осталось в федеральных СМИ. Может быть, какие-то люди, совсем не соприкасающиеся с, с реальным таким бурлящим мусульманским сообществом, какие-то кабинетные ученые там, с мусульманскими фамилиями, типа достаточно достойно представляющего экспертные позиции Саида Гафурова. Саид Гафуров, ну кто из мусульман, живущих своей мусульманской жизнью, скажем, на уровне низовом, знает, кто такой Саид Гафуров? Насколько Саид Гафуров представляет интересы мусульманской улицы? Заходит ли Саид Гафуров в мечеть, чтобы узнать, чем живут мусульмане? Мы не знаем. Это кабинетный ученый, очень хороший эксперт, разбирающийся в геополитических проблемах, но он не знает, чем живет э, мусульманская улица, чем живет обычная мусульманская семья. Э, поэтому говорить, что только Саид Гафуров сегодня представляет э, интересы мусульманской общины, неправильно. Но его приглашают, чтобы закрыть эту позицию. Понимаете, это, это такая лукавая позиция. Вроде бы, вроде бы имя мусульманское звучит, а на самом деле позиции мусульманской общины нет в СМИ. Ну, то есть он приглашен, как бы, но, да, но как в Америке, это... обязательно должен быть чернокожий или азиат. Но условно вот этот человек он же должен попасть в какие-то СМИ, ну, тех людей, которые приглашают. Вот просто у меня лично был там случай, да, определенный. То есть мы общаемся с одним из имамов, а я был связан с определенной организацией там, одного мероприятия. разрешены в России надеюсь? Да, разрешенные, естественно. И, и Имам, и организация, и мероприятия, да, все разрешены. Я смотрю, соответственно, на это мероприятие от лица мусульман приглашен, там, ну, условно, другой муфти, там, другой человек, у нас же много муфти, много имамов. Я просто ему звоню и спрашиваю, почему у вас там не будет, у вас там времени нет или что? Он говорит, а меня никто не позвал. Я говорю, ну, чтобы вас туда позвать, а вас должны знать, ну, что вы готовы туда прийти mm -hmm. и, соответственно, закрыть эту область. То есть у нас, ну опять же, мы к вопросу, когда... В... Мы ждем, когда нас пригласят... В начале да, разговора, что получается мы хоть там пчелки и так далее, но мы абсолютно не работаем на то, чтобы, ну как бы заявлять, вот я, ну каким-то образом здесь есть, я готов ну, там, естественно. Видно, обсудить эту тему, ответить на эти вопросы. Мне рассказывали такой случай, один из министров российских, достаточно языкастый, пришел в аудиторию студенческую и встречался со студентами. И они начали жаловаться и говорить, а почему вы, министр федерального уровня, не решаете наши проблемы там? и так далее. Он сказал, а ты кто? Тебя как зовут? А ты чем занимаешься? А какой у тебя проект? А где ты его заявил? Пришли. Не, министр пришли. Нет, министр пришел к студентам в аудиторию, в ВУЗе в каком-то. И они у него начали спрашивать. Они у него начали. Почему вы, министр, нам не помогаете, талантливой молодежи? Он говорит, а вы где свой проект заявили? где вы о нем дали интервью, где он у вас прозвучал. Почему я должен догадаться, что где-то в глубинах какой-то лаборатории сидит какой-то умный парень, и прийти к нему помогать. Вы заявите о себе, вы прозвучите, вы скажите что-нибудь веское настолько, сделайте настолько веское что-нибудь, какое-нибудь действие, чтобы о вас узнала страна. Это одна сторона проблемы. Да, мусульмане не выходят. Публичное поле э, с такими инициативами, заявлениями, позициями, э, которые услышала бы страна. Ну, вот яркий пример. Были митинги в Ингушетии, которые просто поразили э, всех специалистов, кто за ними наблюдал. В так России такого не видела никогда. Три недели фактически э, митингующие держали центр города. Ни одного происшествия. Ни одного инцидента, ни одной выброшенной пластиковой бутылки. Просто все как э, движением бровей ингушских старейшин управлялись десятки тысяч людей. То есть старейшина немножко нахмурила брови, молодые сразу понимали, что нужно прибраться. Такой дисциплины Россия не видела никогда. Но ингушский протест никак не был замечен на федеральном уровне. Я не говорю сейчас про государственные СМИ. Я говорю... Вообще о думающей российской публике. Не обязательно оппозиция, просто думающая публика. Журналисты, политологи, э, кто у нас еще думает. Всякие ученые, эксперты. там Кто И так у далее. нас еще думает, да. это можно так сказать. Они трогать. никак не осмыслили, что такое ингушский протест. Почему? Потому что он был организован совершенно на другом молекулярном, на другом ментальном уровне, на другом... Э, Уровни вообще человеческих взаимоотношений, которых не, не то чтобы не осталось в России, большой России, вообще о существовании такого уровня человеческих взаимоотношений в России вообще даже не, не подозревают. А если даже сталкиваться с этим, это воспринимают как нечто чужеродное. И когда вот эта вот вся эта бурлящая российская думающая типа публика, рефлексирующая, она вдруг видит где-то там на окраинах России, там в Татарстане, там, я не знаю, Башкирии, где-нибудь в Ингушетии, в Дагестане. Она видит какую-то самоорганизацию, какую-то бурлящую, клокочущую массу, но она не знает, почему, по каким законам это существует. Она просто делает вид, что ее не существует, понимаете? Вот эта проблема несостыковки того, как организована жизнь на федеральном уровне и в национальных окраинах, между ними пропасть. Поэтому мы не слышим друг друга. Мы не понимаем, почему митингует Москва и Петербург. Я не понимаю. Я говорю, я говорю, а чего вам не хватает? Чего вам не хватает? Живите спокойно, развивайтесь, рожайте детей, в конце концов, зарабатывайте деньги, вкладывайте, не знаю, в социальные проекты. А они говорят, нет, мы хотим протестовать. Я их не понимаю. Но когда протестуем мы, они не понимают. Вот яркий пример. Мне звонит канал, канал Дождь позиционный канал. Я говорю, Руслан, вот вы недавно брали интервью у Рамзана Кадырова. Почему вы им не задали вопросы про преследование геев? Почему вы Рамзану Кадырову не задали вопросы про преследование геев в Чечне? Я говорю, послушайте, я вообще... Я полторы тысячи километров ехал. Понимаете, я... Рамзан Ахмадович. Я вот эту проблему которую вы раздули на федеральном международном уровне, подключили к этому премьер-министров Британии, канцлеров Германии, госсекретарей США, несуществующую проблему, где вы видели геев в Чечне, ну что это за проблема такая, это все равно, что, я не знаю, преследовать жителей экваториальной Гвинеи за преследование белых медведей. Понимаете, ну нет на Кавказе этого. Вы придумали эту проблему для того, чтобы подрывать позиции там, Рамзана Кадырова. Для вас это актуально. Но почему я должен спрашивать про ту проблему, которая для меня не существует? Я говорю, вы же тоже не спрашиваете, когда вы общаетесь с Рамзаном Кадыровым, про те проблемы, которые меня волнуют. Получается, что вот эта вот публика из «Дождя», из других средств массовой информации российских, да, и, и например, я или мои единоверцы, единомышленники, мы живем в совершенно разных мирах. Они живут в мире, где Рамзан Кадыров мучает геев, а я живу в мире, где для меня важнее состояние кладбища сподвижников. Сподвижников пророка Мухаммада, мир ему благословения, который находится в Дербенте, в древнейшем городе России, и это кладбище в запустении, оно находится в ужасающем состоянии. Меня волнует положение людей, похороненных на этом кладбище, состояние их могил. И даже они понятно, что их положение перед Всевышним гораздо выше, чем наше. Меня волнует мое положение, наше положение, как мы относимся к их памяти. Меня волнует состояние древнейшего университета России. Вы, как вы думаете, где находится древнейший университет России? В Москве? В Петербурге? Он находится в горах Дагестана на границе с Азербайджаном. Ему около тысячи лет. Это первое Учебное заведение, э дававшее высшее образование на мировом уровне во времена багдадского халифата, которое было учреждено в горах Дагестана э сельджукским визирем низям мульком э которое подчинялось мировому интеллектуалу э Абу-Хамиду Аль-Газали. И таких университетов всего в мире было 12. Сеть была университетов, один из которых был в горах Южного Дагестана. Меня волнует сегодня состояние этого университета. А парней или девушек из дождя, с первого канала, с НТВ, с ТВЦ, это вообще никак не волнует. Если я буду говорить, что это первый древнейший университет России, где-то у них шелохнется внутри, нет же. Но ну, мне кажется, мы поэтому и не соединяемся, потому что будь то у мусульман, будь то на Кавказе, очень сильно развито такое почитание то, что было раньше. То есть мы на самом деле очень много говорим о том, что было раньше. Чуть-чуть говорим о том, что очень есть, есть сегодня, и мы абсолютно не говорим о том, что будет завтра. Я такую оценку услышал от одного очень близкого своего коллеги. Это Владимир Рыжов, режиссер, который работал на федеральных каналах. То есть это человек вот из того мира, о котором мы говорим. Он работал со мной на некоторых проектах. И он говорил, Руслан, почему вы, мусульмане, всегда окунаетесь в прошлое? Почему вы там постоянно ковыряетесь, что-то вы там ищете? Надо жить настоящим. Я говорю, а как мы можем жить настоящим, если прошлое мы теряем, оно уходит от нас? Я говорю, как жить настоящим без вот этого наследия? Он не понимал, отпустите его, отпустите, оно вас держит. Заходите в современный мир, живите другой жизнью. Я говорю, мы не можем. Почему? Потому ну, что если мы его потеряем, если мы его отпустим, мы уже будем не мы. Ну, задача же, а они... Зачем обязательно отпускать? Как говорят, горцы, а как говорят горцы нас... от ума, мы должны всегда оставаться мыми. Они, они, да. Они, они, да. Да, ну на самом деле вы же с Рамзаном Ахмадчимом обсуждали, по сути, ну, больше сказать, прошлую тематику. Ну, естественно, потому что мы увидели наши разногласия относительно общего прошлого. Да, но получается, сколько уже времени прошло? По сути реально братский народ как бы да но он по сей день получается идет обсуждение она ну, чего-то прошлого я не говорю что от этого естественно от этого не надо отказываться естественно этим и ценим там опять же кавказский народ этим ценим и ислам но мы же реально то есть мы даже мы между собой получается <Gate> ну находим какие-то камни преткновения которые почему-то относятся к прошлому Ä, вы знаете есть э, еще более глубокий уровень. Еще более глубокий уровень. Вот есть два мира. Скажем, западный мир, к которому хочет причислять себя российское общество. Россия хочет быть западом. Она бежит за западом. Она говорит, мы тоже запад, полюбите нас, примите нас, как, как западное общество, развитое, интеллектуальное и так далее. И есть мусульманская община России. Мы живем в совершенно разных исторических циклах. Вот подъем западного общества, западной цивилизации начался с подъема христианства. Потом христианство было фактически низвергнуто в 15 века, в 16-е, когда началось просвещение, началась новая волна развития западного общества, это уже светская, научно-техническая цивилизация западная, постхристианская. А в это время мусульманская культура, мусульманская цивилизация развивалась на 600 лет позже, развиваться начала, со времени пророка Мухаммада, мир ему благословения. И вот этот подъем христианской цивилизации и ее падение начало совпадать с подъемом мусульманской цивилизации. То есть, они, как вот, знаете, синусоида mm -hmm. была, на уроках алгебры мы рисовали две, две переплетающиеся синусоиды, вот такие, это как косички вяжут девочкам. Да? То есть одна линия западнохристианская или постхристианская, другая мусульманская. Там, где у, на Западе подъем, у нас падение. Там, где на Западе падение, у нас подъем. То есть мы идем встречными курсами, и мы не совпадаем никогда в своем развитии так, чтобы двигаться параллельно. Это очень высокий глобальный уровень нашего несовпадения. Как говорил Киплинг, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Поэтому, когда сегодня московскую публику, питерскую публику больше интересуют проблемы, ну, что их интересует, преследование геев, или, или несменяемости власти в России, или, или расследование Навального, в то же самое время на Кавказе еще до сих пор не разобрались, или там, там я не знаю, где-нибудь в Сибири или в Средней Азии до сих пор не разобрались с прошлым. Но когда мы разберемся с прошлым, возможно, уже московская, питерская, нью-йоркская, лондонская публика будет жить совершенно другим. но даже при всем этом рассогласовании вот таком да когда мы сходимся расходимся все равно нужно искать общий язык все равно нужно формировать общее пространство мы же в границах единой страны живем конечно нужно формировать единое пространство политическое медийное, информационное и до да, медийное экономическое культурное и так далее мы должны искать общее на том и люди чтобы э, найти Общее поле для взаимодействия Слава, и Руслан, работать. Кто он должен начать? Вот с нашей стороны, да, мы сейчас опять, получается, пока есть публика московская, питерская, ну ладно, это понятно все. С информационным возрождением, кто. Новое должен? поколение. Я общаюсь сейчас. Я... За... Ты новое поколение, ты считаешься новым поколением. Но ну, на тот момент, когда. Ты, твой авангард информационный пошел, ты все равно для меня тоже новое поколение. Ты не пожилой, не старый, нельзя тебя еще списать. Я ты человек половину этом... контуженный 90-ми годами, то есть они меня задели. То есть я такой осколок 90-х. Я видел это, это, эти, эту всю мрачность 90-х. Я видел это... Этот ужас, который творился в российских городах, то, что творилось на Кавказе, эти две чеченские войны, эти... Все при всем этом, зачистки... Руслан, ты не ждал, когда э, кто-то заговорит, да. кто-то пригласит. Да. Как да. ты оказался в этом СМИ? Ты же что-то делал, активно делал. Тем более сейчас э, ситуация, когда ничего не мешает. нету переходного периода, нету таких оттягивающих назад каких-то конфликтов. Возможно, это связано с тем, что даже в эти мрачные 90-е, когда все грабили, кидали, швыряли, э -э сколачивали миллионные состояния на том, что просто отхапывали себе огромные куски народного богатства, э -э государственных активов, которые просто валялись на дороге, я пошел в творчество. Mm -hmm. я, я занимался, э -э был вовлечен в студенческую весну, в кавайновское движение. И э, очень рано попал на телевидение. То есть я начал делать э, новый проект, студенческую программу. Начал делать свой проект «Поездок по горам» вместе с камерой. Но мне было 20 с копейками. И на студенческой скамье я оказался втянутым, вовлеченным в очень творческую среду. Где нужно было пробиваться не связями, не, не широкой спиной своего папы, не большими деньгами, а нестандартным креативным подходом. И я вынужден был с 20 лет выдавать креатив, креатив, креатив, креатив, чтобы меня заметили, чтобы я не остался за бортом, как серая мышь. И после дагестанского телевидения я попал в команду Александра Любимого. Я делал проект «Имя Россия» вместе с ним. Я делал проект, который не вышел на экраны. Это зеки боксеры должны были биться на ринге за право досрочного освобождения. Ух ты! Но УФСИН... Э, это какой год? Это 2008-2009 год. 2008-2009 год? Ну, 10-11 год. Условно, это не так давно. Вот да. Реалити-шоу на уровне фильма с Арнольдом Шварценеггером «Бегущий по лезвию». Да, просто, да, да. Да, УФСИН не дал добро. Я делал с ним программу Совета Федерации, Сенат, которая почти три года под нашим началом выходила на экраны на этот, в эфир второго канала, потом ее передали на «Россия-24». Работа в большом телевидении она сформировала меня как человека, ну, наверное, другой формации, другого поколения, другой, других взглядов, других, других стандартов жизненных. Но я не мешала еще строить тебе семью. А передо мной встал этот выбор. Передо мной встал этот выбор. Я сегодня разговариваю со, со своими коллегами, это не про тебя сейчас речь, которые работает на большом телевидении, они воют. Они воют, они говорят, мы здесь до 12 ночи да. сидим. Вот Складывается ты... впечатление, что на телевидении должны работать только люди без личной жизни. А вот передо мной встал этот вопрос. У меня появился третий ребенок. Я даже трех детей не чувствовал, как отец. Вот когда четвертый родился, уже меня чуть-чуть придавило. А пятый ребенок, я понял, ребята, вот когда встанет вопрос, уже встал он тогда. Вот встал вопрос, или я отдаюсь дальше в рабство большому телевидению в качестве одного из работников, который внутри работает, или я отдаюсь своим детям. Переживал на тот момент? Нет, это было достаточно спокойно. Я долго размышлял над этим, я готовил себя к этому. Я понимал, что этот момент придет. Причем это был не единственный момент моего выбора. У меня был выбор между карьерой на госслужбе и семью. Я выбрал семью. У меня был выбор между продолжением научной карьеры в США, в Калифорнии и семьей. Я выбрал семью. У меня был выбор между очень крупным проектом в Турции, на берегу Босфора, и семью. Я выбрал семью. И когда встал вопрос между федеральными каналами и семью, я выбрал семью. Поэтому для меня эти решения давались но ну, уже достаточно зрело, осознанно и спокойно. И я сейчас не жалею, потому что, понимаете, мне помогала в принятии этих решений религиозность, вера, те знания, которые я успел получить в Дамаске, когда я учился в Абунуре в Исламском университете. Я понимал, что я очень хочу жить, прожить жизнь по пророческим циклам. Вот у меня были периоды жизни, возрастные пороги, на которые я ориентировался. 33 года возраста Иисуса. Для меня это был знаковый порог. Когда мне исполнилось 33 года, я, я осознал, Руслан, ты дошел до определенного порога. Ты зрелая личность, ты ответственная личность. У тебя сейчас несколько лет, в которые ты должен выложиться максимально. Потом был возраст пророка Мухаммеда миром и благословения. 40 лет, когда он начал пророческую миссию, я понимал, что в 40 лет уже начинается такая зрелость не просто семейного уровня, зрелость уже уровня всей общины, уровня нации, уровня государства. И я говорил, что я сам себе говорил, ты можешь расти, у тебя есть порог для взлета, дистанция для, для взлета вертикального до 40 лет. После 40 ты начнешь отдавать. То есть до 40 ты развиваешься, вкладываешься в развитие, ты берешь, аккумулируешь, перенимаешь опыт, но после 40 ты вынужден будешь перейти в режим раздачи, sharing. Как раздача интернета есть, сестру. А ты чувствовал на тот момент самореализацию, когда выбирал каждый раз семью? Не было конфликта. Нет. Я выбрал семью. Нет, а нет. Потом? Я не знаю, каким-то удивительным образом с 15 лет я мечтал создать семью. Я много размышлял над этим. я... Готовил себя к этому, я читал из стихара, я просил, я Аллах, помоги мне найти человека, в котором мы совместно не разочаруемся. Да? Я, Аллах, не допусти такой ситуации, чтобы моя семья треснула пополам. Я, Аллах, не дай мне такого испытания, чтобы я вынужден был жить далеко от своих детей в ситуации развода. Для меня семья... Была той броней, которая позволяла мне вообще двигаться по жизни, пробивать те препятствия, которые не могли преодолеть другие люди. И сегодня я просто, я, понимаете, я переформатировался. Вот как на поле боя перестраивают войска, у меня после 40 вот это случилось. То есть теперь я уже не просто сам в одиночку пробиваю эти брешь. Теперь у нас семейный подряд, у нас семейный коллектив, мы двигаем семейный проект. И я вовлекаю в развитие этого проекта, это центр Альтаир, образовательный центр, в котором мы даем уроки английского языка, арабского языка, мы даем тренинги, мы даем бизнес-обучение, мы обучаем детишек бесплатно национальным языкам. Только дагестанцев? Нет, пожалуйста. Если собирается группа из пяти детишек, мы сразу находим преподавателя родного языка, включаем. Мы создали скаутскую организацию на базе нашего центра «Альтаир». Первая мусульманская скаутская организация в России. Они у нас разделились на отряды «Левята», «Бельчата». В эти отряды включились мои дети. Понимаете, Для меня это уже проект совершенно другого порядка. Какие федеральные каналы, где я должен до 12 часов сидеть и не видеть своих детей, когда я вот здесь вот Непонятно такую капошню, такую, такую возню устраиваю каждый день, понимаете? И я продолжаю рост вместе со своими детьми. И с детьми, которые приходят к нам в наш центр. А ты помнишь тот случай, который вот очень сильно ударил по тебе, по твоему мышлению, и ты понял, что теперь ты не имеешь права быть слабым? И уже жизнь не будет той, которой ты жил до этого. Это, это был не, не один случай. Это была серия смертей, которая на моих глазах происходила в Дагестане в 2003-2005 годах. Я каждый день удалялась из своей трубки номера убитых э, знакомых. Это были или убитые э, работники государственных структур, вплоть до уровня министров по делам национальности. Твоих друзей? Работников телевидения, руководителей телевидения. Но были убиты руководитель дагестанского телевидения Гаджи Абашилов. Был убит министр по, по делам информации Загир Арухов. Был убит руководитель Центра стратегических исследований Загид Варисов. Был убит еще один руководитель дагестанского телевидения Гарун Курбанов. Был до этого убит еще один министр по делам информации Магомед Салих Гусаев. И понимаете, для меня вот эти два года они меня жестко просто переформатировали. Я понял, Руслан, после этого ты не будешь прежним. Просто, ну вы представьте, я сидел каждый вечер и удалял номера. Чувствовал Потому страх. что этого человека нет. Страх чувствовал в этом Сказать, что страха нет, нельзя это будет лукавством. Ну вот, вот так вот прямо. Ну, понимаешь, вот мы жили несколько лет в Махачкале, когда был э, просто пик войны на самоуничтожение между Джаматом Шариат, который в структуру Имарата Кавказ входил, и государственными структурами. Просто мы жили, это, не, это нельзя назвать прифронтовой полосой. Это, вот понимаете, вот в самых крутейших боевиках, где вот, полная каша показывается, Месилова в голливудских боевиках, мы жили в таких условиях. По городу разъезжала машина с тонированными стеклами, и в ней сидел снайпер, вот на заднем сидении. вот просто вот так вот, приспустив э, стекло задней двери, он просто со снайперской винтовки, по городу разъезжая, снимал э, сотрудников э, правоохранительных структур. Вот стоит человек в форме на КПП, раз и осел. выстрел не слышно. Каждый день взлетали на воздух милицейские убобики. Они ездили обложенные бронежилетами, положив на пол мешки с песком, чтобы от взрывной волны не разорвало днище. Полицейские, милиционеры на тот момент перестали носить форму, они по гражданке ходили. Понимаете? Каждый день спецоперации, танки на улицах города, БТРы. Вот ты ходишь по улицам города, с ребенком на руках я стою, рядом взлетает на воздух э -э -э, автобус с полицейскими, с милиционерами. Я иду на место взрыва, там человек просто вот... Типа, мяса нет на ногах. Просто Это прохожий. На моих глазах. На моих глазах его посекло э -э, я не знаю, осколками там или вот этими шариками. Там Ты заходишь в аптеку, шквал просто, Та -да -да -да -да -да -да -да. выходишь, все, в мясо расстрелянный просто кортеж заместителя министра внутренних дел. Вот просто они остановились на светофоре, а по двум сторонам на тротуарах стоят люди как в плащах, вот знаете, в голливудских фильмах, таких, угу. вот, как Нео какой-то, я не знаю, стоят в плащах. Но это реально напоминает матрицу в замедленном действии. Распахиваются плащи, там автоматы, и они расстреливают просто в мясо э, весь кортеж заместителя министра внутренних дел. А твое сознание как в замедленном действии, ты как сторонний вот персонаж. Наблюдаешь, я хочу поделиться тоже своим чувством, когда я приехал в Киев в самый разгар э, революции. И мы приехали, нас привезли в гостиницу Украина. Это было очень атмосферно. Мне напомню это художественный фильм. И знаешь, как всегда, в художественном фильме начинается с каких-то деталей. Да? И для меня детали это стала ночь и тот звук, который бил по каскам Беркута, а, тук -тук -тук -тук. Mm -hmm. и вот этот вот теплый свет от а, горящих подкрышек, который боковой такой был, я обратил на это внимание. И что ребята сказали а, с иронией такой, добро пожаловать в город, герой. Mm -hmm. Знаешь? Это просто любой голливудский режиссер позавидовал бы этому сюжету. И что я испытал? Когда ты приезжаешь туда, ты такое ощущение, что ты просто плывешь в этот момент. Страх был очень сильный у меня. Я вот именно про это хочу сказать, что в этот момент у тебя отключается все. Твое тело как будто бы проходит какой-то электрический ток. И то, что ты рассказываешь, я просто начинаю сразу в голове тоже представлять у себя. И я прекрасно тебя понимаю в этот момент. Смотри, Эльдар, ты очень метко подметил, вот в таких пограничных зонах между жизнью и смертью, когда на твоих глазах умирают люди, когда решается, ломаются судьбы, ломаются судьбы сотен людей, да, жертвы, невероятный героизм. И в то же самое время ты понимаешь, что здесь решается судьба государства. Да. И твоя маленькая жизнь, она вплетена вот в эти вот процессы, жесточайшие процессы, брутальнейшие процессы. И когда ты кожей начинаешь чувствовать м -м, вообще разлитую опасность в этом воздухе, и ты ходишь по этому городу, ты, ты становишься похожим на зверя в джунглях, который кожей чувствует малейшее дыхание, даже взгляд со стороны хищника, допустим, да. спрятавшегося в ветвях. Это меняет твое сознание совершенно на молекулярном уровне. Оно тебя настолько перезагружает, что ты из этого выходишь другим человеком. У тебя на тот момент были дети? У меня первенец была девочка. Первенец был. Ей был годик. И во многие вот эти вот ситуации на улицах с перестрелками, со взрывами я попадал, когда она у меня была на руках. Усердие и постоянность дает результат положительный. Да. Для меня это очень большой пример, и я тебе благодарен просто за то, что ты своим поведением показываешь это. Сейчас нету людей, которые бы достойно защищали нас в информационном поле на разных уровнях. Ты думал о том, чтобы воспитать новое поколение? Я не просто думал, я делал. У нас много лет назад была создана школа мусульманского журналиста. Мы собирались при мечети на, вот, исторической мечети на Новокузнецкой, и у нас хватало силы духа убежденности в правоте и в верности того пути, которым мы идем, чтобы мы приезжали с разных концов Москвы, вообще из-за МКАДа, даже, приезжали на утренний намаз в историческую мечеть. И после утреннего намаза мы зимой мы давали уроки. И у нас выросли несколько ярких звездочек, которые вошли в федеральные СМИ, которые стали продюсерами на федеральных каналах на международных каналах «Раштуды». А можно я расскажу историю, это перебью тебя быстренько. Это был очень интересный момент, когда Руслан только запускал эту школу, давал объявления в Инстаграме и в разных социальных сетях. Ну, мы порадуемся, я позвонил ему. Ну, мне реально было очень приятно. Особенно мне было приятно, когда ученики Руслана оказались в массовке у меня на программе. И я, это чисто случайно, мы не сговаривались, короче, Руслан меня ни о чем не просил. Они просто один прекрасный момент пришли на программу Большая игра, и я смотрю, сидят девушки в хеджабе, кавказцы сидят, ребята. И меня ребята предупредили еще, у нас сегодня, говорит, студенты из Дагестана. Я говорю, ну хорошо. Ну это же момент соприкосновения. И, и смотрю этих двух знакомые миров, лица понимаю. все, что я их всех знаю. Короче, это было очень приятно. Это же вот шаг к, к интеграции взаимной, к проникновению да, взаимному да. этих двух миров. Большого, скажем, телевидения, информационного пространства, вот этого федерального. И тех ребят, которых мы хотим втянуть в общероссийские процессы, социальные. Не знаю, информационные, культурные, интеллектуальные и так далее. Без вот этого сопряжения, без этого совмещения, без этого соприкосновения двух миров мы не сможем создать единое пространство. Я вот э, все слушал-слушал, но я вот что хотел спросить или вообще с вами обсудить. Вот э, я с 2010 года оставив некую такую светскую коммерческую деятельность, пошел в рынок как бы, да, связан mm -hmm. с исламом. И я вот с тех пор, я реально все время пытаюсь понять и вот сегодня даже услышал, то есть там мусульманское СМИ, мусульманское телевидение, мусульманская там журналистика, кто-то говорит там мусульманская мода и так далее. Это оборот речи или мы реально вот каким-то образом пытаемся отделиться? Ну то есть та же журналистика, это же по сути профессия, правильно? Конечно. Но СМИ не профессия, а да. СМИ профессии. я понимаю, но может обладать некой там редакционной политикой, да, там об этом писать, об этом не писать, условно там, да. Вот это там ЛГБТ интересно, не интересно, да? Да. Но это же не имеет отношения там к исламу. Может быть, э, вот были какие-то там обсуждения, предложения, уже есть такие проекты, которые там не именуют себя мусульманскими, но при этом они, ну, скажем так, с удовольствием. Освещают какие-то темы через призму ислама, но при этом читающим людям, я не знаю, смотрящим людям, да, это в основе своей там и непонятно. Это же реально пугает, это вот там СМИ. Это интересная дискуссия. Архан Джемаль, покойный, у нас с ним была беседа на эту тему. Он говорил, я не хочу работать в мусульманском СМИ. Зачем мне работать в мусульманском СМИ, который будет какой-то, не знаю, желтой газетенкой какого-то муфтиата ну, по сути, это сейчас в какой-то мусульманской СМИ это освещение деятельности узкого ну, да, круга но, людей. Но, но, но, по сути, если сравнивать там, с православной тематикой, да, здесь же все-таки там ну, религиозные каноны, какие-то понимания, они все равно немножко отличаются. Там ну, прям религиозный канал. Здесь, а нас... здесь есть несколько аспектов. Первое. Если мы говорим о том, о чем говорил Архан Джиммар. Он говорил, я хочу работать в российском СМИ и mm -hmm. представлять позицию мусульманина. Да. Там, где есть разно, э, разный э, набор э, тем, я хочу представлять позицию мусульманина в российском СМИ. Вот это для меня позиция мусульманского журналиста. Но с другой стороны, российской СМИ, федерального, регионального уровня, светской СМИ, она же не освещает те темы, которые волнуют мусульман. Вопросы халяли, вопросы многоженства, вопросы воспитания детей, раздела наследства. Это Та часть, огромная часть нашей жизни, в которой мы живем каждый день, но мы не получаем ответы на те вопросы, которые нас волнуют, через федеральные или региональные светские СМИ. Поэтому мусульмане вынуждены говорить, слушайте, нам нужны еще каналы, где будут эти вопросы обсуждаться. И здесь прямая аналогия с православными средствами. Это называется политика редакции, не обязательно называться да. исламским каналом но мы тоже в свое время начинали маркет а, с чего, да? То есть мы пришли в большие маркеты и сказали, вот у нас есть пять брендов, они хотят у вас участвовать. Mm -hmm. Да? Они, они, условно, шьют вот длинные юбки, длинные да. платья, условно, да, мы им сказали. Они говорят, там это неинтересно. Не надо говорим, называть их мусульманской да, одеждой. Вот, мне в вот, начинают. Это, этого же нет такого понятия. А на я... сегодняшний день рынок-то развился. То есть когда вот именно ну, нету вот этих ограничений. Согласен я с этим, но поймите, кто-то может создать СМИ, канал, освещающий эти проблемы, не называться мусульманским. Он назовется там, я не знаю, какой-нибудь эм, ННТ, вот в Дагестане. Канал муфтията называется ННТ. По, как по названию видно, что это мусульманский канал? Никак. ННТ. Но они, во-первых, у них девушки в хиджабах ведущие. Во-вторых, они освещают проблемы верующих и так далее. И этот канал сегодня вполне конкурирует с государственными информационными каналами. Новости на ННТ, возможно, даже бывает качественнее, чем на государственных каналах. С другой стороны, есть категории верующих, которые хотят, чтобы канал назывался мусульманским. Да ради бога, пусть такой тоже существует. Вот канал Спас, он называется православный канал. Но есть категории людей, которые очень сильно их заботит внешняя атрибутика, оформление, маркировка. Пожалуйста, такой канал пусть тоже существует. Да, но, но ряд каналов. Ряд да, каналов, конечно. Не, не, не, смотрите, один канал не закроет все потребности мусульманской общины. Она разнородная. Она если, разнородная естественно, показал нам. Естественно. Да? И зная то, что у нас в принципе и муфтиатов очень много, невозможно да. сделать один. Конечно. Если брать с приставкой мусульманский канал. Руслан участвовал, ты помнишь, 2014 год. Но мы же сделали первый ресурс да, «Ислам да, лайф», life. который э, задал тренд сейчас нынешним современным Каналом. Да, да. да. Я имею право я, сказать? Да, да абсолютно. Я, я, кстати, Сегодня ряд каналов и мы появился. с тобой да. были в авангарде этой истории. Мы своим примером показали да. эту историю. А помнишь, как мы это все начиналось? Мы хотели создать один большой. Мы да. думали о региональных отделениях. Мы начали связываться с своими людьми в Саратове, в Дагестане, в Крыму. У нас реально были отделения. Мы хотели сделать так, как Россия один. Карелия, Ислам -лайф, да. Калининград, условно. Но потом что? К чему это привело? мы своим примером я часто анализирую эту историю сначала я переживал что у нас не получилось сделать большой канал. и мой анализ пришел к тому что мы показали как можно действовать в информационном поле мы задали тренд да. как-никак мы его задали 100 образом вот, а да. что я хотел еще сказать вот на тот момент не было разработано никакого языка на котором мусульмане могли бы говорить об общероссийских проблемах, о своих проблемах, чтобы это было понятно и единоверцам, и широкому российскому зрителю. Вот сегодня ряд YouTube-каналов, которые появился в России, включая тот же самый ННТ, там, <связывая> включая канал Хузур ТВ при, при Муфтиате Татарстана, они вырабатывают тот язык, на котором они говорят, о проблемах мусульман, но так, чтобы это было понятно широкому российскому зрителю. К вопросу воспитания новых кадров, и, может быть, на их примерах мы тоже зададим тренд. Как ты считаешь, это должно концентрироваться вокруг одной какой-то личности? Ни в коем случае. Потому что есть опасность, когда мы э, собираемся, концентрируемся около одной личности, что мы своим э, авторитетом можем задавить начинающие таланты. Конечно. Когда мы собираемся вокруг одной личности, это, во-первых, это невозможно в таком сложном, э, сегментированном обществе, как сегодня российское общество, сегодняшнее российское мусульманское общество. Я добавлю, просто мы этим самым еще заставляем работать на себя, да. И не даем развиваться э, другим идеям, да, давя согласен, их согласен, своими э, какими-то... Ну, у нас же есть свое мышление. Согласен. Собираться вокруг одной личности – это значит культивировать вождизм. А, да, если появится сильный руководитель региона, к примеру, да, или сильный руководитель духовной структуры – это одно. Но в творческой среде как можно всех собрать под, под одну фигуру? Я думаю, что в творческой среде э, должна работать логика, пусть расцветает все цветы. Вот насколько ярких, талантливых ребят, групп, творческих коллективов будет, пожалуйста. Они должны показывать, удивлять, раскрывать свой потенциал, свой талант э, на радость всей стране. Мы, в свою очередь, должны подсказать, направить подсказать, да? и поддержать этот момент. Да? Я бы хотел, чтобы... Мы сейчас ушли от некого конкурирования. Да. Причем я сейчас не говорю, что конкуренция это плохо, конкуренция, наоборот, двигает качество. Да. Но сейчас все-таки, пока мы в стадии зарождения, 2014 год был возрождение. Я тебе уже как-то об этом говорил, что сейчас мы опять вернулись в ту самую синусоиду вниз. Да -да -да -да. И идея не развивается. Мы научились делать и загружать. Угу. А что дальше? Форматы где новые? Да. Мы сейчас только повторяем старые форматы. А сейчас, объединившись и понимая, что сейчас конкурировать нечего, мы, у каждого есть свои ресурсы в какой-то области. Кто-то лучше что-то делает, кто-то аккумулирует рядом с собой финансы, кто-то исполнитель хороший, кто-то менеджер хороший. И если мы сейчас объединимся, мы, да. я убежден, что мы сделаем качество, которое еще будет полезно и государству, потому что оно нужно. Это информационное воздействие нужно. Чем копить напряжение внутри мусульманской общины... И мешать друг другу. Да. И создавать какой-то, понимаете, опасные э, сгустки э, нерешенных проблем внутри мусульманской общины, лучше дать мусульманам возможность высказать это, помочь мусульманам это все высказать. И, возможно, в этом диалоге мы будем находить разрешение, будем снимать напряжение, выпускать пар... И эти проблемы будут разрешаться. Я выступаю за такую открытую стратегию совместного решения накапливающихся проблем как в мусульманской общине, так и во всех остальных сообществах большого российского государства.